Евангелие от Матфея глава 8. Когда Иисус спустился с горы, огромные толпы народа последовали за ним. Один прокаженный пришел, склонился перед ним и сказал, «Господи, если ты захочешь, то сможешь излечить меня». Иисус протянул руку, коснулся прокаженного и сказал, «Хочу исцелить». И тот, тот тотчас очистился от проказа. И сказал ему Иисус, «Смотри, не говори никому об этом, лучше пойди покажись священнику» а потом принеси дар, какой повелел Моисей, чтобы доказать людям, что ты исцелился. Когда Иисус пришел в Капернаум, к нему подошел римский центурион и попросил его о помощи. Он сказал, «Господи, мой слуга лежит дома парализованный и очень страдает от боли». И сказал он ему тогда, «Я приду и исцелю его». В ответ центурион сказал, «Господи, я не достоин того, чтобы ты пришел ко мне в дом. Ты только прикажи, и слуга мой будет исцелен». Я знаю это, потому что сам нахожусь в подчинении у моего начальника, и у меня самого в подчинении солдата. И когда я говорю одному из них, «Ступай», то он уходит. Говорю другому, «Иди сюда», и он приходит, или говорю слуге своему, «Сделай то, и он делает». Когда Иисус услышал это, он в удивлении сказал, тем, кто был с ним, «Не встречал я подобной веры ни у кого в Израиле». Больше того. Говорю вам, что многие придут с востока и запада и займут свои места рядом с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Исконные же поданные царство будут вергнуты во тьму наружную и будет там плач и скрежет зубов. Иисус сказал Центуриону, «Ступай, пусть случится то, во что ты уверовал». И в тот же миг слуга Центуриона был исцелен. Когда Иисус пришел в дом к Петру, то увидел, что теща Петра лежит в постели вся в жару. Иисус коснулся ее руки, и жар тут же спал, и она, тотчас же встав с постели, стала прислуживать Иисусу. Когда наступил вечер, к нему привели множество бесноватых, и он изгнал злых духов словом своим и исцелил всех больных. Все это случилось в исполнение сказанного устами пророка Исаии. И избавил он нас от болезни и снял наши недуги. Когда Иисус увидел вокруг себя толпу, то велел своим ученикам перебраться на другой берег озера. Один законоучитель подошел к нему и сказал, «Учитель, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему. «У лис есть норы, у птиц есть гнезда, а сына человеческому негде преклонить голову». Тогда другой ученик сказал ему. «Господи, разреши мне сперва пойти похоронить моего отца». Но Иисус сказал ему. «Следуй за мной, и пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». Он сошел в лодку, и его ученики последовали за ним. И вот на озере поднялась сильная буря, Волны стали захлестывать лодку, Но он спал. Тогда ученики подошли и разбудили его. Они сказали, «Господи, спаси нас! Наша смерть близка!» А он сказал им, «Чего боитесь вы, маловерные?» Потом он встал и приказал ветру и волнам, и наступила великая тишина. Люди изумились, говорят, «Кто же он, если даже ветер?» И воды послушны ему. Когда Иисус прибыл в Гергесинскую страну, к нему навстречу вышли из погребальных пещер два одержимых бесами. Они были такие буйные, что никто не осмеливался проходить, той дорогой. Они кричали, что нужно тебе от нас, сын Божий, ты явился сюда, чтобы мучить нас еще до назначенного времени. Вдали послось большое стадо свиней, и бесы стали умолять Иисуса, если уж ты изгонишь нас из этих людей, то всели нас в стадо свиней. И он сказал им, уходите, Тогда они вышли из этих людей и вселились в свиней. И тут же все стадо бросилось с крутого берега прямо в озеро, и все свиньи утонули. Свинопасы же убежали. Они пошли в город и рассказали обо всем, что случилось со свиньями и с людьми, одержимыми бесами. Тогда весь город вышел посмотреть на Иисуса. И увидев, попросили его уйти из тех мест.